Да, да. Ну, говорите свои вопросы. А, вопрос, как его сформулировать. Вот есть такое чувство, называется влюблённость. Угу. И мы влюбляемся в определенный типаж мужчин или там, женщин. Вот как это… Вот я, например, э, на примере расскажу. Я заметила такую тенденцию, что я влюбляюсь все время в женатых мужчин, в женатых и с детьми. Это вот какая-то прям, не знаю, как объяснить, карма. Это не карма, это нужно, это, кстати, нужно разбирать отдельно, скорее всего, ну, как, как это чаще всего происходит, да, женатый mm -hmm. мужчина, да еще и с детьми, он настолько завязан, что он для вас безопасен. Вы, возможно... Возможно, это предположение, гипотеза, которые надо перепроверить. Опять же, это надо отдельно разговаривать по этому вопросу. Возможно, вы просто не готовы к вступлению в брак, и к формированию длительных отношений с обязательствами. Это важно. С, с обязательствами и с вашей стороны, и со стороны партнера. <coughs> Поэтому вы, вас тянет на тех мужчин, которые вам недоступны. Вот надо разбираться, почему вы не готовы к обязательствам. Возможно, потому что, вот как и в общении, да, вы предполагаете, что э, будете брать на себя 100% инициативы. Вам, это не, вам этого, естественно, не хочется, не нравится. А женатые мужчины, возможно, кстати, вот как те самые посетители, которые отдают, они mm -hmm. безбоязненно вам отдают в, в тех рамках, которых могут себе позволить. Ну, то есть, они с вами встречаются, они вас там... Не знаю, отведут в ресторан, что еще. Купят вам какой-нибудь подарок, да. И в то время, пока они с вами общаются, пока он с вами общается, этот женатый человек, в, тех рамках, в рамках того, что он может себе позволить, он вам отдает. Вас обоих это устраивает. Вы расслабляетесь, да? Наверное, так. Ну, опять же предположение, предположение, надо разбираться, почему именно вот у вас так. Это не карма, это вы называете кармой, на самом деле подспудно вы, вы, вы выбираете именно таких, потому что не готовы выбрать других. Надо еще смотреть. А как да, как как с другими развивалось, как вот. Вы... Были, бы, были ли попытки с другими, что, к чему это привело, все это надо отдельно. Можете описать, кстати, описать там в теме своей, как это все приключалось у вас, какой был опыт с женатыми и с неженатыми. Чем начиналось, чем заканчивалось. Чем начиналось, как развивалось, чем заканчивалось. Слышно? Можно. Несколько примеров наиболее ярких в своей жизни можете описать. Ну, не, не, не включая имена, потому что тема все-таки публичная. Имена можно там одной заглавной буквы, например. Хотела бы вам еще один вопрос задать. Ну, давайте еще один вопрос. Как вы, как сказать, сформулировать? Как вы относитесь к установкам? То есть, вот говорят, что, например, старые установки влияют на жизнь. Например, все, все хорошие мужчины... Замужем. Женатые. Ну, хороший мужик. отчасти, хороший да. Мужик. Да, да, отчасти да если вы в этом убеждены, если вы сами себя в этом убедили, но с другой стороны, mm -hmm. как я отношусь к таким установкам, если в вас сидит вот такая установка, можно сесть и mm -hmm. записать, записать, от, отчертить черту и напротив написать. А каким этот мужчина был до того, как он женился? Каким этот? каким этот мужчина был до того, как он женился? Все хорошие мужики женаты. А вот он, он, он же не, не родился уже сразу хорошим и женатым. Правильно? Он же, наверное, был хорошим до того, как он женился. Ну. Угу. И что, по-моему, эта установка разваливается просто на ура сразу. Или он сделался хорошим, как только он женился. Потомочку а уже... возможно, я бы женщина, которая взрывается, ну, с такой установкой можно вообще много <с подвигов <с с совершить. Можно найти какого-нибудь, не знаю, там, бомжа с улицы и пытаться его воспитать. Не, вот у меня, например, был женатый мужчина. А, угу. сейчас, да? Нет, правда. Угу. Был он был с Он очень нервный весь такой какой-то печальный. Он наверное был еще в процессе, в, в процессе воспитания, еще, еще, еще не совсем воспитанный. Был. Вот. И когда мы начали встречаться, мы привстречались mm -hmm. полтора года, он очень сильно изменился, то есть я с ним работала конкретно, он изменился, он стал с чувством юмора, он стал улыбаться, он стал меньше петь. Он стал по-другому относиться к людям. То есть вы считаете, что вы благотворно на него повлияли, да? Да. Но если с другой стороны посмотреть, этот мужчина, имея семью, и, возможно, еще детей, да? Угу. И имеет постоянные отношения на стороне. Уже не имеет, он, как сказать... В, он... Тот момент, в тот момент получалось так, что он женат, имеет семью, и имеет постоянные... Не пошел там куда-то, не знаю салон, а имеет реально постоянные отношения на стороне. Такой семьянин. Вот как это можно, как этого мужчину можно охарактеризовать? Mm. Потом, конечно, нужно разговаривать. Но я думаю, что… Пропадает связь. Кон... Сейчас меня слышно, что вы думаете? Mm. Я думаю, что мужчина зависит от женщин. То есть, он стал, он, возможно, был другим, но он стал таким, потому что с женой, видимо, проблемы дома, Много удовлетворяют в кровати и многое другое. Я думаю, что мужчина зависит от женщины. Так, вот пока с вами общался, он с женой перестал общаться? В смысле перестал общаться с женой? Ну, пока он с вами как общался, он не общался с женой? или общение продолжалось с женой. Смотрю, какое общение вы имеете. В виду. Ну, я не знаю, я вы вам... тоже не знаете. Я вам объясню ситуацию. Он же жи... жи... жи... живет с женой в одном доме ради детей. Угу. Как и отношения у них все кончилось. Но угу. они живут вместе ради детей. Маленький такой вопрос. Вы все это угу. знаете? Откуда? С его слов. С его слов. Mm -hmm. На С какой процент вероятности, что он вам говорит чистую правду? Mm. Как вы можете это Сейчас. проверить? Ну что я ворвусь к нему в дом, поставлю камеру и буду наблюдать? Потом, какова вероятность, что какому-нибудь другу, с которым он не спит и не изменяет жене, он скажет другое про свою жену, детей, семью, и про то, как и, как, и почему он живет с женой. Угу. То, что вы слышите от этого человека, вы понимаете, что вы не можете быть полностью объективны и вы не, не можете полностью доверять его словам этот человек уже обманывает жену, по крайней мере, вот как минимум, он уже обманывает жену, почему он будет вам говорить правду, чего ради, когда он обманывает жену и детей. Ну, жена его знает, что, что я не выиграла, дети тоже знают, мы даже с детьми уже познакомились. Вот, И с женой по телефону один раз поговорили, но это ладно. Подружились? Подружились? Вы не слышите? Сейчас слышу. Uh -huh. э -э что вы слышали последнее? С женой вы поговорили по телефону. А, да. Вот. И здесь мне познакомилась. Mm -hmm. Mm -hmm. <coughs> То есть, вы считаете, что вы благотворно повлияли на этого мужчину. Сейчас, я так понимаю, у вас уже отношения закончились. Да? Mm -hmm. Вот. Но вы с ним поработали, вы это так называете. Mm -hmm. Он стал равнее, спокойнее, не таким нервным и вернулся в семью. Он, он из нее не уходил. Ну, я... ну как бы как совсем. Сказать. То есть он, он, он с вами-то как-то отношения прекратил? Ну да, прекратил. Сам? А, нет, я его отдаляю. Uh -huh. Я его постепенно отдаляю, потому что Почему? я достойна лучшего, так сказать. Ну, наверное, по крайней мере, не женатую. А вот знаете, с этим То есть мне не беспокоит женатый, неженатый. Я не собираюсь водить мужчину из семьи, не претендую на место жены. Просто, видимо, хорошее времяпрепровождение, угу. ну, как-то так. Угу. А своей семье не хочется завести? Ну, пока что нет. Нет да, таких целей. Что ну, нет, я говорю, что... надо разбираться, почему вы выбираете женатых. Возможно, вот, вот то, что вы сказали, я для меня это... Я не готова к семье, для меня это времяпрепровождение. А что тогда жаловаться, что попадаются только женатые? А вам не нужны не женаты, а вдруг чего там? Вы сами себе объясняете это все. Прекрасно. Откуда тогда такой вопрос? Да, я выбираю женатых, потому что я не готова к серьезным отношениям, к созданию семьи. А женатые в этом отношении уже забронированы. Как-то я до этого не сама. Тут и, не, и тут не до чего додумываться. Это, это не карма, это ваш выбор. Есть у женатого человека, когда вы знакомитесь с женатым человеком, даже если вы не знаете, что он женат, он ведет себя немножечко иначе, там, одевается иначе. Да? Это все равно как-то проявляется в его движениях, повадках. Во-первых, возраст уже, если у него там какой-то определенный возраст, да, он уже не, не, не молодой пацан, а состоятельный взрослый мужчина в смысле состоятельный не, не, не, не в деньгах а состоявшийся характер устоявшийся манера значит скорее всего он имеет семью или имел семью вот. спокойную какой какую ну там этот нервный вы говорите в общем женатый мужчина проявляется определенным образом и знакомство заводит тоже определенным образом в этих знакомствах не будет ноток на э, какие-то серьезные намерения. Вы это считываете, прочитываете и говорите себе, да, этот мне подходит.